Всем привет, в патче 9.20 был апнут Т-54, первый образец. По мнению это один из самых недооцененных и неоднозначных премтанков в игре. Кстати, это одна из самых дорогих ст среди представителей премов во внутриигровом магазине. Но стоит ли она своих денег? Думаю, к этому ответу мы придем к концу нашего видео. А самые нетерпеливые могут, конечно, перемотать. Начнем с общего. Плюсы и минусы, кстати, для данной машины я не нашел много таких ярко выраженных минусов, как в принципе и большого количества плюсов. В общем, средненько. И к положительным моментам я бы лично отнес отличный показатель лобового бронирования как башни, так и корпуса. Хорошая скорость поворота башни. А также низкий силуэт ну с этими самыми хорошими углами бронелистов. К отрицательным чертам можно отнести разве только пробитие, все-таки 190 это мало для борьбы с десятками. А ведь Синова Прео в основном у нас выходит ну, с пробитием в 200+. А также к минусам я бы отнес слабую динамику и маневренность. И начнем с явного плюса для данного танка, это его бронирование. Лобовое бронирование корпуса у нас 120 мм, под хорошими, кстати, углами, как и у башни в 200 мм, и это определенно вызывает положительные эмоции. Но не стоит за вашим и все-таки танка СТ, и наглеть или вперед с на первую линию я вам не советую. Мы отличный танк поддержки, от этого надо играть. Нашу броню мы можем, конечно, смело танковать седьмые уровни, надеяться на рикошеты от восьмого уровня, и иногда получать непробитие от девятых уровней, кстати, частенько бывает и такое. Но на боли я бы сильно не рассчитывал. А также, если мы, конечно, встретим ПТ-8, она, скорее всего, нас пробьет. Ну, с большой там, долей вероятности мы получим рикошет. Все-таки наша броня хорошая, но не настолько. Толщина башни под хорошими углами позволяет строить свою игру именно от нее. Высовываясь лишь для выстрела и получая непробитие, либо рикошет в ответ. Из-за своего бронирования я считаю, что данный танк очень подходит для начинающих игроков, ведь эта броня поможет прощать ошибки и экономить наше хп, но вот если бы дать ему еще чуть-чуть пробития, было бы ну, вообще шикарно. Ну на этом мы чуть позже. На этом танке не стоит лезть на рожон, особенно если вы не в топе, и играть исключительно на второй линии, все-таки калибры в нашей игре не маленькие, на броню всегда рассчитывать, не приходится. А в перестрелках один на один не забывайте играть корпусом, чтобы поймать рикошет вместо пробития. Да и борта, кстати, у нас не картонный 90 мм, да большинство из ну реально просто удавится за такие цифры. Также к плюсам я бы отнес большую маску орудия в 200 мм, которая нет, нет, да получает непробитие. Как я говорил выше, первообразец не удивляет нас своим пробитием, а скорее немного расстраивает. Если быть честным, то пробитие в 190 уже не хватает даже для многих бронированных девяток. это значит, что находясь ниже середины, часто приходится пользоваться голдой, заряжать в артак противнику или искать картон на карте. Но не все так плохо. Наше сведение, в принципе, стандартно для многих СТ и составляет 2,2 секунды. И разброс в 0,35, что есть тоже средний результат среди СТ. Так что точность у нас стала неплохая, в сравнении с тем, что было до 9,20. КД в 76 секунд дает нам ДПМ в 2000, что также является средним результатом среди СТ. Если посмотреть на орудие, то в совокупности всех характеристик у нас получается такой средненький ствол, без явных плюсов и без явных минусов. Но ну, не считая пробития, которое все-таки маловато, я бы дал ему хотя бы ну 200 что ли. Надеюсь, когда-нибудь это сделаю. Углы склонения орудия у нас стали минус 7. Как для советов это отлично, но если сравнивать с другими СТ, то мы явно здесь не фавориты, а скорее аутсайдеры. Как вы поняли, среди СТ это не самый лучший результат и поиграть от рельефа с такой пушкой будет не так комфортно, как другим, но все же достаточно для нормальной игры. Если рассказывать про обзор, то он составляет всего лишь 380 метров. Это не есть наша сильная сторона, это средний показатель среди СТ, кстати у многих он 390 составляет, но все-таки это лучше, чем когда-то было у нас 360. Конечно, этот недостаток сглаживает наша маскировка, которая, кстати, я считаю, что одна из лучших среди СТ 8 уровня. Так что в совокупности обзора маскировка мы получаем такой же средненький результат, ну, не выдающийся. К недостаткам я хотел бы отнести то, что я говорил в начале видео, это наша динамика. Нет, конечно она не худшая, но как по мне она такая, знаете, средненькая, ну или может быть чуть ниже среднего. Это все расплата за нашу броню. Исходя из этого, мы понимаем, что максималка нас радовать не будет, потому что она 44 километра. И удельная мощность 14,6 лошадиных сил на тонну. Но несмотря на это, танк весьма неплохо разгоняется и держит свою максимальную скорость. С так, что мехода я бы лично посоветовал вкачать Боевое Братство, Король бездорожья и Виртуоз. Лично я предпочитаю использовать Ландлизовское масло что вносит неплохую прибавку к мощности двигателя, верткости и к скорости поворота нашей башни. Благо мы горим довольно-таки нечасто и можем себе позволить вместо огнетушителя возить ленд масло. Что в принципе я вам и очень и очень советую. Т-54 первый образец нагибать может и в принципе-таки довольно-таки неплохо. Геймплей у нас довольно интересный и повторюсь уже неплох. В топе мы чувствуем себя отлично, местами даже безнаказанно, но внизу списка, особенно с десятками, чувствуем себя намного-много хуже. Так что для боев внизу списка я бы на вашем месте возился бы 15 голды, ну и максимум 20 голдовых снарядов, а 30 ббшек нам хватит для того, чтобы играть в топе. Но если не хватит, можно немножко подкинуть голды, благо мы премы и стрелять голдой не стоит больших затрат. Но при этом мы конечно же не фармим, все мы это прекрасно понимаем. Не знаю как вам, но мне данный танк лично понравился. Это одна из тех машин, на которую я не зря потратил деньги и на которой я взял одну из первых своих двух отметок, не сильно причем напрягаясь, потому что мне показался танк очень комфортным. Лично я удовольствие от игры на нем явно получаю и надеюсь вы его тоже будете получать. Так что если бы меня спросили советую я данный танк или нет, я бы скорее сказал да, чем нет. Надеюсь вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был Воддовострим, пока-пока.